Так, все, включил запись. Надежда, включаете демонстрацию экрана? Умеете? Да, сейчас мы как вернуться куда? А, скайп. В скайп. В скайп. В скайп. <со> в скайп. Вернуться, да? Угу. Так, ага, открывается, все вижу. И закройте вот э, со скайпа окошечко на крестик, чтоб не мешало. Угу. Так, теперь вот тут вот, э, справа вверху у нас, где флажок, вот этот английский, туда на него нажимаем, выбираем русский язык. Так, сразу да, кругленький, кругленький такой, это да? Это? Ну, конечно. Это не наша программа. Не понял программа это не наша ну это создали наши ребята ну чтобы вы понимали на блокчейне все программы они на английском языке а. сейчас вот вниз маленечко спускайтесь смотрите там регистрация вот нажимаем регистрация под входом под зелененькой вот там а, регистрация да да да регистрация нажимаем не стесняемся теперь э, пишем в вот, вашу почту email у меня в пойдет Теперь пароль придумываете. А такое же как на почте можно нет? Можно можно. Нет, нет, нет. Повторяйте пароль теперь. Угу. Сейчас запишем на видео, будем также, чтоб люди видели потому что многие до сих пор не могут даже по инструкции создать кошелек. Все, ввели пароль, теперь повторяйте внизу, ниже. Да. И вводим проверочный код. Это, это Q, Q. Q, потом J. R. Это. Это, это по-моему. Нет, это R. Ну, мне а кажется, это... что это R. Английский да. Ну, английский, а R. Английская R. А, да, Английская R поставьте, это не P, это R. Вот это R. Да, да, да. Вот это Ну она до конца не доведена. Ну видите, круглюшок до конца-то не доведен, но был бы по-другому изображен. Ну, давайте R. Потом Д. А, это нет. Значит, С и К, да. С, К. А, Ф. Да. И нажимаем Зарегистрироваться. И нажимаем зарегистрироваться. Неправильно вводишь. У меня сам не вопрос. Такое бывает. Бывает, что правильно вводишь, он пишет неправильно. Давайте попробуем. И что дальше? Ну вы нажали? Да. нажали или нет? Да. Ну, значит, еще стирайте, стирайте то, что написали. На него, если нажать на этот проверочный код, он изменится, он должен измениться. На него прям на него тыкните на сами буквы найти. Вот, вводите другой теперь. Так, это что? К -а -у, -да. у вас не пишется. Смотри, вот в другую Нет, упрямь Да, А тот уп, по-моему. Да. Уп. Ус. Угу. Зарегистрироваться. Нажимаете зарегистрироваться. Угу. Все подошло. Так, теперь заходим на почту. Видим, что вот, благодарим вас за регистрацию. Для завершения регистрации нужно зайти на почтовый ящик, указанный про регистрации, и подтвердить О, во входящее теперь. Угу, войти. Да весь день пищат, и маленькие и большие. Год вот и <свист> четыре. Ходящая. Обновить <на> страничку. <свист> <свист> Вообще сразу приходит, ну сейчас посмотрим, если нет, то а -а -а. в спаме В спаме нет. Ну то вот эти почты, конечно, такие. А вот еще горит троечка. Что там такое? Вот письма, контакты, файлы, потом еще троечка горит. Да не, пониже, пониже. А вот на почте, на почте, где mail.ru большими буквами, а потом письма, контакты, файлы, еще. Да ниже, ниже, ниже. Ну да. Да то есть что такое? Нажмите, посмотрим. А, ну, не то. Так, а входящие нажимали? Нажимали. На почта правильно указана, да? Ошибки не было на аватаре. Вот где мы сейчас зарегистрировались. Я чуть не Давайте посмотрим, вернемся туда. Так, куда вернемся? Ну где скайп. были? Где были? Нет. Причем тут Skype? Были мы в браузере. А вот еще вижу на Google Chrome входящее там не то. Нажмите туда. Чтобы а. Потом... Ну это вот да. где мы сейчас были, откуда мы пришли, вот туда же нажимаете, то есть там, наверное, вот эксплойер внизу, где буковка «Е» перед скайпом. Е, е, ожидание вот там, написано ожидание, ну вот это же скайп, вот Сливее, левее, да, вот здесь. Зачем конвертация на валют? Там не видно почту, Здесь не видно, а войти, по... <исти> ну наж... нажми, <исти> Понизь, <исти> пониже спустись, вот где почта, E-mail <исти> сюда мышкой, нажми, ну рядышком, рядышком, зачем это вернуть. Так, ну, можно набрать заново, но нам вообще заново нежелательно, нам было, конечно, письмо дождаться. А вот уже вижу два входящих. Ага, а. вот он пришел, угу. Все, и вот тут вот вниз э, проматываем, ссылка, да, да вот на нее нажимаем. теперь справа вверху опять русский язык включаем и рядышком буква Я наверху тоже вот на нее нажимаем мои счета нажимаем сейчас вот слева зеленая кнопка создать Нажимаем создать. Название пишем эфир. Или... Название, название. Угу. Ну, эфир или эфириум. Мы сейчас создаем кошелек эфириум. Можно писать эфириум. Нам нужно создать кошелек эфириум и кошелек мегаватт контрактов. Сейчас мы это делаем. На сервисе это аватар. Пароль от кабинета должен автоматически вставляться. Сейчас... Так, ну мы его не сохраняли, ладно. Пароль от кабинета, который вот от почты у вас, вы его сюда же также придумывали. Вводите. Надо потом поставить, просто чтобы он автоматически заполнялся. Включить сохранение. Выбираем теперь вот валюта Ethereum да и создать нажимаем все создался кошелек теперь нажимаем добавить токен тоже зелененькое. зелененькая вот рядом где создать нажимали рядышком добавить токен название пишем мегаватт контракт да. Можно с маленькой. Можно как угодно. Это для вас. Как будет называться кошелек? Две Т. Контракт. Отдельно, да? Можно отдельно. Да, пароль от кабинета опять свой вводите, которые придумывали. Ну, от почты, который. Теперь выбираем токен. Нажимаем. Нажимаете, нажимаете. Сейчас вот открылся список токенов, листаем в самый низ. Самый низ. И шестая строчка снизу. Вот она чуть повыше. Мегаватт контракт. Да-да-да. Вот нажимаем. Выбираем счет теперь внизу. Нажимаем. И эфириум. Нажимаем эфириум. И нажимаем создать. Ну, добавить, да. видим, что у нас создался кошелек эфире, у кошелек мегаватт-контракт. Теперь, чтобы получить подарочный мегаватт, вы мне скидываете адрес кошелька мегаватт-контракт. Вот видим, где у вас написано мегаватт-контракт, и чуть-чуть левее расположен адрес. Нет, где у вас написано мегаватт-контракт? Прям буквами, где написано мегаватт-контракт, и чуть-чуть левее адрес. Видите, сверху наименование адрес. Да, и вот сюда левой кнопкой мышки просто один раз нажимаем. Нажимаете. Нет, левой кнопкой мышки, левой. Ничего не надо выбирать. Левой кнопкой. Все, теперь обратно нажимаем букву «Я». Вы кошелек открыли. Букву «Я» нажимаем. Это надо аккуратнее делать. Мои счета. А тут лишних движений не нужно. Нажимаем левой кнопкой один раз. Все, видим, что он скопировался. Теперь в скайпе мне его скидывайте. И я вам переведу подарочный мегаватт контракт. А после этого мы с вами еще запишем...